Всем большой футбол! Сегодня у нас 33-й тур чемпионата Франции ПСЖ Монако. Бонсуа, дорогие друзья! Играем мы сегодня ПСЖ Монако, как Александр уже сказал, в студии. Ифа, прогнозы этой замечательной программы, которая на прошлой неделе наконец-таки угадала результат матча. Ну, не прям уж конкретно, а именно то, что Арсенал испот, Тула испот, победит а, ФК Уфа. Сколько бы не верили в, в Тулу, она все-таки победила. И мы, по-моему, угадали количество мечей Уфы. Да, один. Мы это угадали. Сегодня у нас а, в один, 1, 2 Гранда новейшей истории футбола, это не Леон, это не Бордо, а, а именно это PSG и Монако. Александр Ставки. А, но ну, до ставок я бы хотел напомнить, всего три матча назад эти команды сыграли финал а, Кубка Французской Лиги и там ПСЖ победил 3-0. Это определяет, наверное, расклады и в этой игре, поэтому букмекеры считают, что у Монако шансов нет практически абсолютно. 1xbet дает на победу гостей в этом матче 9,5 Олимп 9,25 и винлайн 9,28 очень жирно, ну и понятно, что практически нереально ничья 6,15 у 1xbet, винлайн 6,34 6,25 у Олимпа в целом тоже исход практически нереальный как считают букмекеры я думаю, сегодня у нас тоже будет нереальный исход матча у нас практически всегда так происходит но на пассажире в целом 1.32 а у 1xbet и олимпа, 1.30 у винлайна выглядит достаточно, ну, как сказать-то, блин, просто, обычно. Ну, чуть-чуть больше, чем я ожидал. Я думал, там будет 1.18, 1.2. В целом ставки вот такие, но на Монако никто не рассчитывает. Я думаю, вот сегодня у нас Монако будет... Победителем в матче и с большим таким голевым отрывом Да, проблема вся в том, потому, что просто за Монако буду играть сегодня Я, Александр, будет играть за, денежки, за денежные мешки из Эмиратов Ну а ты за вот. денежные мешки из Монако Ну, ты за более выраженные мешки будешь играть Итак, пассажир Монако, очередной тур Лиги 1 Поехали Просто отдал мяч и ушел. Тащик должен быть. Архим Димария! Димария! О, Господи, что творит этот галфик? Отличная. Нет, не отлично. О, вот это тоже было. Ну, я плохо. просто мяч вообще не вижу. Честно говоря, у меня такие же проблемы. Нет. Да. Лучше, он нижними ножничками хотел ударить. Задняя работа. Да. Ну что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. такой, субашечка. Кто это за пасы такие? На так. Я все спозар. Ой-ой-ой. Ты умеешь выгонять защиту? Пошли вон. Пошли вон отсюда. Вон пошли отсюда, сказал. А, нет! Да! Ассум забивает СЖ. Асм... Асм... <смех> Это звучало как Афош, ну ты понимаешь. Mm, да. План. А вот Юлька Дракслер не такой. Он уже сидел. <смех> Пока так нет, можно было и в старые мимасики вспоминать ее, видишь? Не зря вспоминали один. Тыкованья, Ковани, тыкование, яковань. Ну это был какой трудовой гол, что называется. Он с трудом. А щелочку нашел! А, передаем привет. Тимбо Култуа. Перерыв. 1-1. Вон он оператор с крутой камеры катается там. Фу. Фу. Вот это графон. Сейчас было. Угу. А по ударам тут все очевидно. 57-43 владения. 7-1 по ударам. Как обычно. Классика. Кто выиграет, точно не я. Фу. Выиграет судья. Фу. Счет на табло. Угу. Который этот на 96-й минуте и плевать, что добавлено всего 3, поставит пенальти. 80-я минута. Я думаю, пора делать а, волшебные это. изменения в составах, которые абсолютно ничего не принесут. Ну, которые меня голубь принесут, я вот не уверен. Да так и до изменений забьешь. Я забил. Почему реально стоял? Я же нажимал на выход еще, когда началась подача. Тут просто генеральный спонсор помогает, Федунком же. Он, видишь, фидунком. Это фидун все купил. Да. Меняй. Ой-ой-ой, опасночно! Сейчас я просто бегу вперед и забью тебе третий и без шансов сейчас ты что-то делать. Ну как я и говорил, братан. Ну так третий я не забил. Чем они занимались вообще, я не понял. Это просто ужаснейший провал. Слушай, ну вот сейчас игра пошла, вот в самой концовке уже интересная. Счет 2-1 в пользу Монако, и так ясно было понятно, кто победит в этом матче, потому что даже с тренеришкой не можешь выиграть. Ну, в этот раз было не так все плохо, как в матче предыдущем. Если в прошлый раз мы счет угадали, то тут я в этом не уверен, честно говоря. Все Ты все-таки думаешь, что Пассажа выиграет? Я уверен в том, что Пассажа выиграет, причем закинет как минимум двушечку и ворота свои останет, оставит э, сухими. Даже несмотря на то, что Неймар в этом матче ну, участие не принял. Посмотрим, как будет. Я просто ссылаюсь на то, что, он тренеришка, кстати, сзади нас, можете наблюдать сейчас. То, что тогда они играли за кубок. А, Монако не был обладателем Кубка Лиги в прошлом сезоне. Он был обладателем э, чемп... Это, Кубка чемпионата лиги. И здесь они уж его будут защищать. Ну, смотри, у Monaco... Хотя бы в очном противостоянии. 14 очков недобора до ПСЖ, поэтому я не думаю, что по... Вообще, в целом, по ходу чемпионата есть какие-то шансы. Ну, теперь уже понятно, mm -hmm. догнать шансов нет. Ну и вообще, в целом, Монако по игре в этом сезоне. Естественно, после такой распродажи, которую они устроили а, летом, результаты не такие хорошие, как в сезоне предыдущем. Ну да, ну будем смотреть. Будем смотреть этот матч вместе с вами, друзья. Напоминаю, наш счет был 1-2. Нашим прогнозом теперь можно верить, но не знаю. Но это не точно. Когда я выиграл, и сидел на твоем месте. Сейчас я вернулся на свое, и опять, наверное, не зайдет этот прогноз. Слушай, да, вот может быть в этом... Вот мы узнаем в следующем выпуске, тогда мы вам и скажем, сбылся прогноз или нет. Но да, ну, я чтобы думаю, узнать можно самим, сле... можно просто посмотреть. На следующий выпуск, мы... я думаю, можно уже сделать превью, что у нас будет в следующем выпуске. Какой матчик. Вау. Да. О, Ничего сложного, просто будем в следующий матчик катать ЦСКА против Краснодара, а потом воочию будем давай, с вами давай, наблюдать давай. на стадионе веб-арена. Еще раз. Допускай. На этом все, друзья. Программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Это Александр Дегтярев. А это какой-то парень в пиджаке. Роман Калинсков. Увидимся на следующей неделе. Пока!